Данная запись вложена в ознакомительных целях. Чтобы купить себе диск, читайте текст ниже под видео. Данная запись вложена в ознакомительных целях, чтобы купить себе диск, читайте текст ниже под видео.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 Данная аудиозапись опубликована в ознакомительной сети. Чтобы купить диск, читайте текст под видео. Или звоните на МТС 099-199-58-88. Всем успехов желает вам Максим Вехов. Пока-пока.